Как самостоятельно понять, есть у вас ушные серные пробки или нет? Нужно вам удалять лишнюю серу из ваших ушей или не нужно? Впереди купальный сезон. Я надеюсь, что нас всех выпустят за границу. И за границу нас примет с учетом вот этой вот всей пандемии с коронавирусом. Или хотя бы откроются наши российские курорты. И многие из вас поедут на отдых. И там очень часто случается такая мелкая неприятность, если есть ушные пробки в ваших ушах, может случиться так, что ухо заложило после купания, как будто какой-то шлем надели на вашу голову. Это весьма такая неприятная ситуация, потому что вы слышите внутри свой голос, как в каком-то микрофоне. Ухо заложено, то есть вам сложно общаться, и я не думаю, что... Кто-то хочет с этой ситуацией столкнуться на море, на отдыхе, бегать и искать врача, который удалит вам серную пробку. Поэтому можно заранее в домашних условиях попробовать проверить, есть у вас серные пробки или нет. Что нужно для этого сделать? Нужно приготовить теплую воду или можно во время купания, например, просто в ванной нырнуть, то есть заполнить наружный слуховой проход теплой водой или специально это сделать с помощью какой-то леечки, шприца, теплую водичку залить ваше ушко так, чтобы его хорошо заложило, как будто после ныряния. И если после этого водичка вытекает быстро и ухо откладывает быстро в течение максимум нескольких секунд, то это хорошо, это говорит о том, что вряд ли у вас есть какие-то значимые препятствия для того, чтобы вода из ушка выливалась. И скорее всего у вас значимых серных пробок нет. Если же вода задерживается в ваших ушах надолго, на несколько десятков секунд или даже на несколько часов, это говорит о том, что в наружном слуховом проходе есть какое-то препятствие, которое мешает выходить в воде. Поэтому, скорее всего, есть серная пробка и лучше ее профилактически удалить, чтобы потом на море не бегать и не искать, кто вам сможет это сделать. На всякий случай напоминаю о том, что ушная сера это защита кожи от микробов, от неблагоприятных факторов окружающей среды. Поэтому если серы немного, если она слышать не мешает и вероятность того, что случится на море, заложность уха минимальная, мы эту серу не убираем и не трогаем, для того, чтобы она выполняла свою защитную функцию. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Желаю вам здоровья. Увидимся. Пока.